Привет, меня зовут Ярослав, ты на канале Сквозь Терни и Звезды. Звездам. Как многие уже поняли, этот выпуск будет о криптовалюте E-Gold. На самом деле, вот даже как-то недавно мне написали комментарий под прошлым моим видеороликом о криптовалюте E-Gold, мол, а что стало с вашим E-Gold, так же как и другие какие-то проекты, которые уже закрылись, все... Совсем глубоко, в черной дыре, не буду говорить, что именно написал этот участник. И меня, ну, можно сказать, возмутило, а почему такие мысли у данного человека. Я ему написал комментарий «Все хорошо с E-Gold», он мне не ответил. То есть, вразумительного какого-то диалога у нас не получилось. То есть, не были приведены какие-то факты того, что с криптовалютой e что-то не так. А не пишу я ролики так часто о криптовалюте и e как о других, например, некоторых проектах. Потому что, в принципе, ничего такого значимого не случается. На официальных ресурсах периодически выходят всякие обновления, полезные обновления. В большинстве своем случаев они для держателей нот, ну как-то там все оптимизируется, улучшается. Но и не только, да. А бывают и для кошельков обновления. В общем, рекомендую подписаться на официальные ресурсы, и вы будете всегда получать актуальные новости. Это у меня открыт сайт, который появился у криптовалюты и голд, и тут прям вот есть такая вкладочка ресурсы вы можете сюда щелкнуть и вас сразу перебросит сюда где эти ресурсы в принципе и находятся это официальный сервис его разработал давайте скажем администратор чтобы не было тавтологии данного проекта на самом деле все хорошо курс монеты определяется курсом золота, не забываем об этом пожалуйста курс конечно было выше но все это зависит опять-таки напоминаю не от рынка а все это привязано к курсу золота, поэтому цена такая но все равно когда только это кримическое валюта вышла появилась курс был намного ниже и в любом случае от 4 процентов в месяц они это все компенсируют и я думаю не найдется ни одного человека который напишет мне в комментариях что он как-то смог потерять деньги на криптовалюте и e gold ну конечно если только он их не отправил мошенникам Ну, в принципе это уже беда и проблемы этого человека который совершил глупость но на самом деле я даже в чатах таких людей не наблюдаю поэтому с криптовалютой и e gold все хорошо. И вот уже сколько с этой криптовалютой? 7 месяцев получается. 7 месяц идет. Давайте даже возьмем 6 месяцев. И давайте посмотрим, если бы мы зашли на 10 тысяч... 000 рублей в этот проект а количество периодов давайте возьмем 6 это 6 периодов которые точно прошли и давайте возьмем минимальный процент 4 процента который доступен абсолютно каждому на самом деле процент можно увеличить даже без приглашений те кто уже смотрели мой плейлист они знают об этом если нет то пожалуйста ссылка на плейлист в описании можете найти видеоролик и посмотреть а как можно в принципе увеличить и вместо 4 процентов получить там ну пять с половиной точно вы получите это только благодаря вашему депозиту вашему балансу никого не приглашая. если вы будете еще сюда приглашать людей тут трехуровневая партнерская программа то вы можете увеличить свой доход ну даже не в два не в три раза там реально просто делать тысячи процентов это все конечно будет зависеть от балансов людей которых вы пригласите и до вложения каждый период давайте мы возьмем 0 и давайте посмотрим чтобы у нас могло получиться на полном пассиве если бы мы просто проинвестировали и сидели смотрели как вы у нас, а, идут дела. А, начальная инвестиция 10 тысяч рублей на шестой период. У нас бы уже а, была инвестиция 12 тысяч. Наш депозит увеличился в 12 тысяч, стал он 166 рублей. И вот эта вот прибыль за шестой месяц 486 рублей. Уже бы такая прибыль была. И наш депозит стал 12 653 рубля. Но если мы еще возьмем во внимание, что когда мы заходили вот где единичка на 10 тысяч, то тогда курс был 1 рубль 12 или 18 копеек за одну монету и голд. На самом деле сейчас мы видим курс 1 рубль 35 копеек, и это тоже выше, а значит на курсовой разнице мы бы тоже сделали себе определенную прибыль. И напоминаю, что это все без моего секретика, потому что смотрите, я там один метод разработал, как можно увеличить свой заработок, и по этому методу у меня 5,75% в месяц. Но давайте возьмем 5,5 и нажмем опять кнопку рассчитать и тут уже вместо 12 600 у нас было да уже получается 13 788 вот мы видим как процент на полтора процента всего лишь прибыль поднялась а это плюс 1000 рублей это получается плюс 10 процентов от начальной инвестиции ну и конечно же мы смотрим что сложный процент он даже на такой короткий период времени но начинает творить чудеса потому что первая прибыль у нас была 550 рублей конечная прибыль ну не конечная а крайне 718 рублей это тоже очень неплохо это получается что на 168 рублей у нас увеличивается вот ежемесячный доход и еще раз напоминаю, это все без партнеров С партнерами этот заработок может быть гораздо больше Поэтому изучайте криптовалюту и голд На самом деле ничего сложного тут нет Она проста в использовании И сайт вам, вот я сегодняшний ролик решил записать а В частности, потому что появился сайт, на котором собрана вся информация Это одностраничник Вы просто можете, листая сайт, узнавать об этой криптовалюте Если вы чего-то не знали И если вы приглашаете партнера сюда, в эту криптовалюту ознакомливаете его с ним то это тоже очень легко делать с помощью сайта тут есть и калькулятор прибыли и все ресурсы скинуты где купить продать криптовалюту эту можно и видеоролики обучающие и также вы можете скачать весь официальный функционал и также вот ссылка на ресурсы можно создать кошелек прямо на сайте вы нажимаете на кнопочку вас сразу перебрасывает сюда тут есть вся полная инструкция давайте вообще пройдем с самого начала по сайту и в таком быстром темпе я разберу а вы уже сами если вам будет интересно ознакомитесь ссылка на этот сайт конечно же будет находиться в описании так как и остальные ссылки которые вам пригодятся для работы с данной криптовалютой а если вы хотите получить кошелек криптовалюты ego Абсолютно бесплатно, то также в описании под этим видеороликом будет ссылка на Google таблицу. Вы туда переходите, там есть полная инструкция. Потом пишите мне по инструкции в Телеграме и получаете свой кошелек и уже можете пользоваться криптовалютой e-Gold абсолютно без каких-либо оплат за создание этого кошелька. Тут мы видим, описывается криптовалюта и голд, с этим вы можете ознакомиться, я об этом уже ранее в видеоролике говорил. Также тут есть преимущества, ну какие вообще есть уникальные свойства у этой криптовалюты. И тут мы видим, что на самом деле тут 13 как минимум таких слайдов есть, в чем эта криптовалюта уникальна и превосходит какие-нибудь другие криптовалюты. Так что можете тоже брать любой из вот этих вот слайдов, а лучше все вместе и рассказывать людям, почему они должны создавать создать себе криптовалютный кошелек и gold ну и пользоваться им я лично пользуюсь этим кошельком вот я прикупил определенное количество монет приглашаю партнеров мне капают этими монетами абсолютно никак я не пользуюсь вот если даже я в каких-нибудь других проектах получаю какую-то прибыль я там иногда часть вывожу себе на жизнь часть оставляю с этого кошелька я пару раз попробовал продается ли потому что тут в этом проекте еще классная такая штука есть на официальном обменнике где можно купить продать криптовалюту и gold можно выставить ордер это p2p площадка можно выставить ордер на продажу и если из участников этой криптовалюты у вас никто не заберет монеты то в течение 48 часов по истечению 48 часов администрация данного ресурса обязуется выкупить у вас монеты поскольку они когда была продажа первых монет они были у администрации понятное дело а половину суммы которая собиралась с продажи половина от этой суммы она уходила фонд откупа, если вдруг создастся такая ситуация, что ну, вдруг я там за вебмани например продаю, да, а за вебмани никто не хочет покупать у меня вот эту криптовалюту, ни у кого нету вебмани никто ей не пользуется, то администрация, она сама будет брать и выкупать, потому что у них есть гарантийный фонд, который они как раз-таки для этого и создавали, и наполняли его. Это не какой-то хайп-проект, который пришел на месяц, где главная цель администраторов – это выкачать деньги у участников и потом скрыться куда-нибудь на Кипр, на Канары, отдыхать. Нет, тут цели совсем другие, и мы действительно видим очень классный продукт, который для нас сделали. И на самом деле, я говорю, я пользуюсь этим кошельком как депозитом в банк. Но у нас вот сейчас в Беларуси это очень рисковые люди только могут отнести свои деньги в банк, поэтому я их храню также в криптовалюте и Gold. Они у меня. Под 5 с лишним процентов в месяц увеличиваются и я этому нескончаемо рад давайте дальше калькулятор прибыли. рассчитай свой доход и это тоже очень классная штука потому что тут мы можем вбить баланс нашего кошелька можем вот если мы устанавливаем ноду то это еще плюс один процент а по моей технике если пользоваться то у вас будет не пять с половиной процентов в месяц а если вы еще установите ноду это будет шесть с половиной процентов в месяц это очень тоже здорово. Ноды я не пользуюсь, потому что у меня не выделенный IP-адрес, я решил этим сильно так не заморачиваться, но на самом деле установка ноды тоже очень простая. Там есть подробная инструкция, я на самом деле не спец в этих делах, но я шел по инструкции, делал все как там написано, и на самом деле я все установил, все запустил, но поскольку у меня не выделенный IP-адрес, она у меня должным образом не работала. Это мне надо идти а, к своему провайдеру, чтобы они мне сделали выделенный ip адрес, квартира у меня съемная, поэтому я решил сильно так не заморачиваться и дать возможность кому-нибудь другому получать доход от транзакций. Напоминаю, что если у вас нода, у вас процент повышается, а также, если к вашей ноде подключаются другие кошельки, а кошелек, чтобы он работал, он какой-нибудь ноде должен подключиться, IP адрес ноды надо вбить, то вы еще получаете одну монету с каждой транзакции. А тут транзакции вообще недорогие, две монеты стоит транзакция, но если у вас установлен нода ну и естественно ваш кошелек подключен к этой ноде то для вас еще в два раза дешевле транзакции вы мало того что получаете плюс один процент в месяц а также для вас транзакции дешевле в два раза и в третьих вы можете своих приглашенных давать им ip адрес своей ноды и также зарабатывать по одной монетке за каждую транзакцию с тех людей которые подключились к вашей ноде все в принципе это тоже очень здорово тут вы можете вписать свой кошелек какой у у него баланс будет потом если вы пригласили каких-то людей вписать их балансы допустим вы пригласили в первый уровень людей на 100 тысяч рублей они во второй уровень пригласили на 100 тысяч рублей и в третий уровень а вот эти все люди пригласили на 100 тысяч рублей у вас ни у кого нет опускай даже своих нот и мы давайте нажмем рассчитать Прибыль. мы видим что на своем кошельке из 10 тысяч рублей мы будем иметь 408 монет или 1052 монеты в месяц это без сложного процента каждый месяц этот доход он будет увеличиваться тут мы видим если мы просто людей пригласим вот 10 человек по 10 тысяч рублей которые будут просто пользоваться криптовалютой и Gold, так же как и вы вы от системы будете получать еще 1405 рублей это тоже очень здорово а с вот этих которых они пригласят, еще 700 рублей, и тут еще 350. Итого, получается, что в месяц мы будем получать вот просто на пассиве достаточно, ну, не совсем такой пассив, вам, конечно, надо будет пригласить людей, но это может быть не 10 людей по 10 тысяч, это может быть не 100 тысяч рублей, а 1 миллион. И тогда смотрите, сколько вы будете получать. Вы только 14 тысяч будете получать по партнерке с первой линии, а если еще там везде пригласят по миллиону то это вообще хорошие суммы такие получаются это тысяч вы будете получать по партнерке и неважно сколько монет у вас на балансе у вас даже может быть хоть 10 монет все равно вот эти реферальные вознаграждения они никуда не денутся и мы видим что прибыль составит вот я говорил о тысячах процентов. если у нас 10 монет на счету мы пригласили людей которые в общей своей сумме закупились на миллион монет пригласили еще столько же людей которые за купились на миллион. На самом деле это может быть даже один человек, который купит миллион монет. А может быть там 100 тысяч человек, которые купят по 10 монет. В принципе, это не особо важно. И мы видим доход в месяц 181 946%. Это ли не сказка? Это ли не чудо, господа? Тут ниже описано, как работает вот этот расчет процентов, вот этот калькулятор. Так что, если вы там чуть-чуть не разбираетесь, не разобрались, то можете почитать внизу и Посмотреть, как это работает, потом для презентации партнерам своим, может быть, вам это пригодится. Автоматическая продажа и покупка монет e -Gold. Тут также расписан этот механизм, тут вообще вот the BNB токен, это от Binance, и внизу все описано. Если интересно, читайте, ну, если еще не читали, то тоже читайте, ознакомляйтесь. Я, чтобы не затягивать видеоролик, буду вот это пропускать, давайте пойдем дальше. Также есть небольшая такая презентация, почему Egold лучший вариант для 2 -3. 2020 года. Ну, на самом деле уже скоро будет 2021, я думаю, на сайте эта циферка тоже поменяется. И тут вот тоже указано преимущество, и это и низкие транзакции, это и скорость транзакции 4 секунды. И знаете самое главное, что что эта криптовалюта построена на пост-блокчейне и тут неограниченное количество транзакций в секунду. Это ли не здорово? Мы сейчас с вами в каком-нибудь биткоине, эфире, в троне, когда блокчейн перегружен, когда просто максимально количество транзакций в данный момент времени происходит мы с вами какие деньги платим за комиссию а тут мало того что мы можем установить одну ноду и тратить всего лишь одну монетку за транзакцию это 1 рубль 35 копеек на данный момент так это еще и неограниченное количество транзакций в секунду и нет вообще никаких задержек вознаграждение за создание кошелька это тоже очень классная тема потому что смотрите чтобы стать участником криптовалюты и вы должны обратиться уже или к действующему участнику, чтобы он создал вам кошелек и передал вам, и вы ему уже потом сможете пользоваться. Тут не стоит переживать, он вам передает номер кошелька и ваш приватный ключ, который вы в дальнейшем у себя в кабинете можете поменять. Это стоит 3 монетки. Эти три монетки будут у вас уже на кошельке автоматически. Когда вам создают кошелек, человек на это тратит своих 5 монет, три монетки остаются у вас на кошельке, 2 уходят за транзакцию. Так вот, в чем я вижу выгоду особенно в новогодние праздники сейчас очень классно в качестве небольшого такого сюрприза приятного подарка под новый год взять на создавать кошельков и подарить их своим друзьям родственникам знакомым коллегам и самое главное что когда вы создаете кошелек эти люди они становятся сразу в первую линию вашу партнерской программы и вы с них получаете от одного до одного с четвертью процента ежемесячно это прибыль не в убыток конечно же ваши приглашенным эта система вознаграждает вас за то что вы распространяете данную криптовалюту и ее масштабируете если эти люди оценят свойства достоинства этой криптовалюты и начнут ей пользоваться то получится так что вы с этого еще будете получать доход и напоминаю не в убыток тем людям которых вы пригласили а новогодние праздники это отличный способ но вот так вот преподнести эту криптовалюту вот чтобы это не выглядело так как многие говорят по сектантски что вы ходите там что-то навязываете продвигаете вы просто как новогодний подарок дарите кошелек человеку так минимально можете ему рассказать что это и с чем это едят и вот например даже отправить на сайт а тут уже подробно а, все расписано что это за криптовалюта для чего она нужна и как с ней работать снизу у нас изменения цены тройской унции золота к рублю за год вот мы видим график как она вообще шла, это вот с 2019 года, с декабря, то отметку мы взяли за 0, и тут мы видим, что вот она росла до 37, потом чуть-чуть проседала, 56 была, более-менее ровная, 58, сейчас немножко упала. Мы с вами заходили в июне, ну, я заходил в июне, кто со мной заходил, по рублю 26 стоила одна монета, мы видим, да, что цена на самом деле большая, 126 933 рубля, и цена на монету и голтона не такая большая, она одна а к 10 тысячной. Вроде бы так, к 100 тысячной может быть прикреплена. Сейчас голова немножко не варит. Но вот мы видим, что цена на монету e -Gold, она привязана к тройской унции золота. Не надо путать, мне очень часто пишут люди, а как-то вы обеспечили монету золотом. Где это ваше все золото, вы его покажите. Не обеспечено. В подвалах у разработчиков не лежат золотые слитки, сундуки с украшениями, какие-нибудь просто курс привязан к Курсу кто-то привязывает к одному доллару цену на монету, как USDT, да, примерно у них привязана к доллару это все дело и монета также торгуется. Тут привязали к золоту, потому что золото, наверное, на мнение разработчиков это более лучший актив, чем какой-то там американский доллар. И тут вы можете отследить график, он тут всегда актуальный. Ну и не забываем, что сразу на сайте, вот если мы только попадаем на начало сайта, тут всегда указан курс на монету. Также вот тут есть языки, русский, английский. В дальнейшем, думаю, если понадобится, сайт будет переведен и на другие языки. А дальше мы давайте посмотрим, что тут еще есть. Ну, тут также опять описание есть. вы, когда будете уже сами углубляться, то вы это все читайте. Особенно, если вы впервые только знакомитесь с этой монетой. Потому что это очень важная, ну и интересная, как минимум, для меня информация. Как вообще, чем дышит, как работает проект. Также тут вот есть видео по монетам. Gold. Если еще не знакомы, то можете ознакомиться, посмотреть. Тут у нас, так же как у любого уважающего себя проекта, есть дорожная карта, которая расписана аж пока что до 20 года тоже можете сами ознакомиться если вдруг у кого-нибудь возникнут вопросы или по дорожной карте или вообще по криптовалюте и голд, то задавайте их в комментариях и я обязательно сниму следующий видеоролик где мы разберем каждый ваш вопрос давайте вот так вот потому что я со многими людьми уже в личку общался объяснял им некоторые моменты которые были непонятны и давайте чтобы вот я не затягивал видеоролик и не объяснял каждый пункт который я вижу тут допустим даже на самом Давайте будем работать от обратного Если есть запрос на какое-то пояснение, то я буду их давать Эти пояснения, как я это вижу Если вдруг что, то даже свяжусь с разработчиком и возьму у него какие-то комментарии А возможно вы уже и так все знаете Возможно сайт вам помог самим разобраться с данным проектом И все вопросы у вас отпадут Ну и также уникальный кошелек Тут есть и видеоролик Ну это скорее всего гифка будет Тут показывается весь функционал данного кошелька. в общем у меня на канале тоже есть видеоролик, где я разбираю как раз таки функционал кошелька куда там что нажать чтобы что-нибудь было чего вы хотите а, тут также внизу это все и описано демо версия кошелька инструкция по установке кошелька и e gold также все это тут есть а, так видео о проверке md5 но это вы когда с кошельком более близко познакомитесь вы поймете что это такое аддон дополнение для расширения функционала ноды в этот также пока что не будем углубляться. Это для тех, кто установил ноду. Но тут тоже все на самом деле элементарно и просто. И вот, в принципе, официальные ресурсы. На самом деле уже есть вот нейро, призмбит, биттим и призмекс. Это четыре площадки, как минимум, на которых можно продать и купить, то есть обменять криптовалюту и голд на какие-то другие расчетные единицы. Также есть официальная P2P-доска. Это получается вот 4, 5, да, 5 peer to -peer площадка объявлений. Это официальный ресурс в ювер-транзакции. Вы можете посмотреть кошелек, его структуру, транзакции. Все там будут отображаться. Ну, я в своих видеороликах ранее это тоже показывал. GitHub – это официальная страничка криптовалюты и gold На таком сервисе, как GitHub, представлены все исходники криптовалют, которые есть на данный момент. Конечно, если это не какой-нибудь хайп-проект, который работает 2-3 дня, то любая уважающая себя компания в частности криптовалютная она ну просто обязана иметь свой раздел на гитхабе и у криптовалюты gold это безусловно есть также информационный канал telegram чат поддержки и вот структура провоз она тоже зашла в эту монету и также тут представлены их площадки выборка случайных ip адресов нот с балансом более 100 тысяч монет и смотрите что мне тоже очень понравилось когда я сегодня вот это увидел чтобы зайти в свой кошелек, вы должны подключиться к ноде. Я вам напоминаю, да, что транзакция стоит 2 монетки, и та нода, к которой вы подключаетесь, как раз-таки одна из этих монеток, половина стоимости транзакций, уходит владельцу ноды. Если это ваша нода, то пользуйтесь, транзакции для вас будут дешевле. И тут разработчик дал возможность людям, которые купили более 100 тысяч монет, положили их к себе на кошелек и установили ноду, также иметь дополнительный доход, то есть вам даже не обязательно ходить и всем своим людям рассказывать или в чатах, что у вас есть нода, вот ее IP-адрес, подключайтесь ко мне. Ну, еще раз напоминаю, что это пассивный источник дохода. Разработчик тоже на своей странице разместил, если вы верите в проект, поддержали его, скажем так, купили 100 тысяч монет, то вот есть вероятность, что ваш IP-адрес появится тут, и кто-нибудь им воспользуется, и вы будете также получать пассивный доход Ну вот и все в принципе Тут опять таки же есть кнопочки такие Можете если вдруг какая-то вас заинтересует Нажать и посмотреть что тут написано И также тут есть информация Что на данный момент в системе 1055 кошельков Ну пользователей наверное чуть поменьше Но все равно это отличный результат Для криптовалюты Которая кстати еще не очень-то сильно И рекламируется Нету такой активной рекламы Потому что разработчики вот мы видим, с каждым обновлением они все усовершенствуют продукт. А сейчас зашли мы, можно так сказать, на старте. Это приближенные какие-то команды, которые работали раньше в проектах. Ну, то есть, пока что все развивается само собой. И я думаю, что это тоже очень здорово. Это тоже очень здорово, потому что такие проекты, подобные проекты, ну, нельзя сразу вот создавать много шума, хайпиться. Мне кажется, в любом здравом деле все должно развиваться при Постепенно своевременно и криптовалюта и gold именно это и делает. И мы видим, что на сегодняшний день 970 миллионов 398 тысяч монет. Ну и 613 в конце, но это уже мелочи. Напоминаю, что у разработчиков есть монеты, они их пока что распродают. Половина от этой суммы идет в фонд дальнейшего выкупа монет, а потом там по дорожной карте можете прочитать или по белой книге, где это будет описано они сожгут свои монеты по истечению нескольких лет когда у сообщества уже будет достаточное количество монет чтобы обеспечить децентрализацию в криптовалюте и e gold разработчики просто сожгут свои монеты оставят у себя там на кошельках небольшое количество и все наступит децентрализация это то чего многие бы хотели видеть в определенных криптовалютных проектах но к несчастью с большой периодичностью все оказывается совсем не так криптовалюта и e gold уже доказывает свою состоятельность Это лично мое мнение Уже почти 7 месяцев я являюсь Участником данной криптовалюты И я всем доволен Вот не было еще никаких заявлений от разработчиков, которых бы они не выполнили. Они наоборот даже не как остальные обещают, а потом не делают. Они наоборот не обещают, но делают и улучшают систему, ну и конечно же наше пребывание в ней. Все полезные ссылки находятся в описании. Ссылка на этот замечательный сайт также находится в описании. Это визитная карточка криптовалюты и gold Если вы еще не видели этот сайт или только хотите познакомиться с криптовалютой Gold то я вас призываю просто перейти на этот сайт и полностью его изучить. Ну и уже по традиции, первые 10 зрителей, которые напишут комментарий к этому видеоролику и в конце оставят э, свой кошелек криптовалюты и голд, ну именно номер кошелька. Только напоминаю еще раз, что комментарий должен быть по теме видеоролика и не просто свой кошелек в комментарии скинуть, а написать нормальный комментарий с вашей обратной связью по криптовалюте и голд, в частности по данному видео ролику и в конце прикрепить свой номер кошелька и e gold каждый из этих людей получит от меня в подарок ну давайте по 10 монет первые 10 комментариев с номером кошелька по 10 монет желаю вам удачи до скорых встреч